Каждым новым законом кажется, что наша власть творит, что вздумается. Но разве у нас не демократия хотя бы на бумаге? Можем ли мы как-то повлиять на решения властей? Можем. И я не о том, чтобы стоять с плакатами возле администрации города, а потом прокатиться до ближайшего обезьянника на бобике. О способах общения с таким зверем, как власть, мы сегодня и поговорим. Во времена правления Ивана Грозного, Петра I и Екатерины II изъявить свою просьбу или подать жалобу было не так-то просто. Необходимо было оформить челобитную, документ, который составлялся по всем правилам того времени. В конце XVI века все челобитные, прежде чем попасть на стол царю, проходили через судьи того времени, боя. В наше время, согласно статье 33 Конституции, вы можете лично или коллек коллективно обратиться к любым структурам власти. Вы даже можете записаться на личный прием к президенту. Конечно, в условиях пандемии встречать с печеньками и чаем вас будет не сам Владимир Владимирович, а его помощник. Оно изъявить желание на встречу вполне реально. Срок предоставления ответа на составленное обращение составляет 30 дней. И если по истечению этого срока ответа вы не дождетесь, на должностное лицо должен быть наложен штраф в размере от 5000 до тысяч рублей. Другой вопрос в том, услышат ли ваши более изъявления современные бояре. А если и услышат, то совершат либо какие-либо действия, помогут ли или пройдут мимо. Тут хорошо, если как у врачей, лишь бы не навредить. Но только время сегодня бежит с бешеной скоростью. Каждый день издаются какие-то новые постановления, вносятся новые законопроекты. И у гражданина нет не то чтобы 30 дней, бывает каждая минута на счету. Поэтому появилась новая форма общения, которая еще не закреплена законом, но уже пользуется большим спросом и дает результат с переменным успехом. Это социальные сети. Сегодня у каждой уважающей себя структуры, депутата или государственного служащего, занимающего особый пост, есть страничка в Instagram и помощник на зарплате, который ее ведет. Но не самому же бояре, а люди занятые. Примером является телеграм-канал председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. На данный момент на него подписано более 170 тысяч человек. Каждый пост собирает от 20 до 70 тысяч комментариев. Основная тема, как постов, так и комментариев, недавние законопроекты о введении QR-кодов. Возможность комментировать открылась сразу же после реакции граждан на эти законопроекты. Два дня подряд люди в одиночку или собираясь с группами записывали видеообращение к президенту. Лишь с одной просьбой – обратить внимание на то, что происходит в стране, услышать их призывы, о сохранении свободы воли и соблюдении Конституции. Голоса тысяч людей были услышаны? Или кто-то побоялся, что лодка раскачается? Как бы то ни было, власть вышла на диалог. Законопроект был отложен на месяц. Изменилось ли их мнение – это неизвестно. Но за этот месяц многие граждане почувствовали на себе это напряжение и волнение. Люди писали, звонили в комментариях, делали репосты, рассказывали друг другу о способах связи с местными властями. А по итогу мы увидели, что 16 декабря, когда в Государственной Думе состоялось чтение только одного законопроекта по QR-кодам, рассмотрение законопроекта о введении кодов на транспорте было отложено. Почувствовали, что перегибают, и отложили часть гаек, которые надо закрутить на потом. А все якобы из-за мнения этого вопроса нашего президента. Вячеслав Володин сослался на позицию Владимира Путина, который уточнил, что прежде чем принимать такие решения, необходимо изучить самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничивать права людей. И напомнил, что действовать нужно очень взвешенно. Володин написал в своем телеграм-канале, что обратная связь оказалась очень важной и все замечания были услышаны. Мы, в свою очередь, этому, конечно же, верим. Значит ли это, что молчать не нужно? Разумеется, если вам есть что сказать, если вы хотите поделиться своим мнением, то делайте это. Естественно, в рамках закона и соблюдением приличия. Один голос может, конечно, и затеряться, но вот тысячи, десятки тысяч мнений людей – это сила, с которой власти приходится считаться. А что касается второго законопроекта о ведении qr в общественных местах, то Володин вновь дал месяц на его рассмотрение. И снова граждане будут писать обращения, как официальные, так и не очень, строча свое мнение в комментариях. Но как показывает практика, не каждый депутат готов к диалогу с простыми гражданами. Некоторые считают активистов ботами и даже приравнивают их к иностранным агентам. Но разве гражданину другого государства... Нужно сохранение прав людей, живущих за рубежом. А ведь именно это и делает народ России. Бьются за свободу, воли и слова. Депутаты не привыкли к обратной связи, но в то же время выслушать и выполнять просьбы простых людей их обязанность. Ведь на своем месте они сидят только благодаря нам. На наши налоги покупают необходимые им автомобили и дорогие апартаменты. Что будет дальше с законом обязательных qr спросите вы? Всех волнующий законопроект все еще в ходу, да и второе об ограничениях пользования транспортом могут вернуть, сделав определенные правки. Конечно, результат еще не ясен, но он также зависит и от нас с вами. Вы это вряд ли верите. И это понятно. Но здесь я хочу привести положительный пример народных обращений против новых законопроектов. Этим летом родители отстояли своих детей и буквально за выходные подняли такую шквалу активности в социальных сетях, что Володину даже пришлось отчитать Павла Крашевникова, депутата Государственной Думы, предложившего законопроект об изъятии детей из семей с помощью экспресс-судов. К сожалению, это не означает, что законопроекты отодвинут навсегда в сторону, забудут про них и начнут строчить новые. Скорее всего, будут предложены им какие-то правки, и инициаторы вновь попробуют пустить их в оборот. Но это все же кое-что значит. А мы продолжаем следить за развитием событий и призываю вас делать то же самое. Помните, голос каждого важен. Используйте свое право на свободу слова в комментариях. И увидимся в следующих видео.